Бля, бля, бля, бля. Мудрость. Какие-то философские высказывания. Вот как-то так скучно говорить. Кайфуйте! Одно окно. Очку не порвано все, можно снимать. Всем привет! Времени немного, решил вот э, снять, записать вот. Это все э, немножко как бы вспомнить было, как я молодой, вот это вот аж э, 6 месяцев назад о, какой Пару месяцев назад перед камерой сидел что-то подарок э, Извините, немножко пропал, много было за, занятий работы э, Вот Приболел немножко и так далее Но вот немножко решил все таки позаписать опять потому что захотелось поработать на себя вот эту вот коммерцию, бабки все нахрен. Потому что творчество надо тоже иногда, знаете, оставлять. Слушаешь постоянно эти морды, которые <соспит> хочется себя послушать. Мы, мы у, у, у себя одни любимые. Хочется включить монтажи и посмотреть на себя со стороны. Поработать над своим языком, вот этим дурацким, блядь. Поработать над какими-то BM, вот этими ошибочками, понимаете? Вот, поэтому поехали, работаем, работаем, ребята, как говорил. Тема сегодняшнего, сегодняшнего, тема сегодняшнего ролика – память. Память э, какая, какая? Не, не память а, вот, а, на флешке, а память ваша. Значит, э, смотрите, недавно вспомнил былые годы, школьные, там детский сад, вот это все. И где-то тебе надо было постоянно учиться, с кем-то соревноваться, в плане знаний, да? И меня очень тревожило всегда, что у меня всегда была какая-то боязнь сцены. Мне всегда казалось, что я самый тупой. Даже когда я пытался что-то запомнить, чтобы, знаете, выиграть, допустим. Вот поднять руку вот так в классе и сказать, я знаю, Татьяна Викторовна, все, все ответы на все ваши вопросы. Они а типа, как всегда, то я не выучил, там собака съела собаку и так далее, понимаете. И я помню это ощущение, когда изо дня в день в школе вот как пытка все, все что касалось знаний, вот этих вот домашек. Э, ходил в школу чисто ради друзей, развлечений, не знаю, вот это трубочками, бумажками покидаться, там, вот. Меня все время это тревожило, что, ну блин, какая-то у меня что-ли проблема с памятью. У всех такой словарный запас богатый. Все такие химики и, блин, ядерщики, а я, блин, спортом занимаюсь. И э, переместимся в это время, внешнее вот это время в наше. И смотря на себя сегодняшнего, я могу сказать, исходя из своего опыта, некоторые советы воспринимайте это как хотите советы это или просто передача своего опыта своего знания эм, развеять миф о том что человек вот он с рождения если вот он допустим в 10 лет тупой все он всю жизнь тупой нет ребята. я понял одну истину не школа делает тебя умнее а ты себя делаешь умнее школа э, универ они помогают тебе. Если реально универ помог мне опустошить кошелек. Ты это не очень осознаешь, но я думаю, она помогает. Ну, коммуникация, э, испытывать какой-то стресс. Ну, в моем случае, вот, постоянно что-то, боязнь выйти к доске. Короче, тренируешь себя к социуму, там, и так далее. Что я осознал? Когда я начал заниматься тем, что мне нравится, не вот это вот математика высшая, не вот эта вот история литературы. Что это там еще? Какие-то языки, физика, география. Ну вот не нравится мне, когда мне вот так вот голову тычут в тетрадку. Учи, бо лазыняку получишь, да? Или там не купим тебе что-то, или что-то еще. Когда я, не зная, что мне принесет видеомонтаж, съемка и так далее, творчество. Начал в это углубляться, и я начал записывать неожиданно для себя какие-то сложные термины, экспериментировать, практиковаться, не только теорию изучать, но и практику. И я был способен каждый день этим заниматься и пахать, потому что мне это нравилось. Я боролся с разными задачами, со, со всяким спектром, всяких жоп. Блин, что там по записи? Я очень жестко тупил. Были у меня, в общем, моменты в жизни, когда я немножко баловался наркотиками. Они мне подсушили голову. Я прям в такой упадок. Я не знаю, как, каким чудом я закрыл дипломную работу на магистратуре. Меня просто выкарабкали оттуда, не знаю граблями, вот-вот так, вот. Попробуй потратить меня. эти 30 дней на что-то, что тебя вдохновляет, записать цели. Но зато я там немножко развлек. вот эту вот комиссию. Ни капли не горжусь тем, что я получил этот диплом. Вообще пофиг, не поможет нам вам нисколько. Ни ну, в большем, в, большем, в большем случае. Ну, я и люблю, знаете, слушать какие-то мудрые слова, мудрые такие выскаженные. Может, поэтому я это не записываю, потому что я Посмотрел о теорию, да? Я посмотрел на людей, которые что-то базарят на камеру. И мне интересно их слушать. Соответственно, если мне интересно слушать кого-то, ну, вот у меня есть что-то интересное. Может, мне будет интересно и говорить тоже на камеру. К чему я это все, к чему клоню? Я немножко отскочил от основной своей мысли, извините, пожалуйста когда я начал интересоваться монтажом я на удивление завел тетрадку какой-то начал соблюдать график ну там наперед планировать свои задачи хотя я не любил вот это раньше вот вот это вот что-то записывание в тетрадках я не хотел такую работу где надо знаете отмечать где-то расписываться даты отчеты какие-то вот это бумажки а потом ну вот сейчас. У меня есть несколько маркеров разноцветных. Я такой подчеркнул что-то важное, записал что-то важное. Давно выработал такую привычку сохранять идеи, записывать голосовые. Иногда, конечно, рука-лицо вот так прослушиваешь эти идеи, но это уже как привычка. И я замечаю, что креативность растет с моим опытом, с моими знаниями несмотря на то, что я плохо знаю, допустим, физику, географию, ну, и так далее, это у меня э, познается в мою голову все вот, вот какие-то знания через заказчиков, рекламодателей, знаете, это там допустим, ну разное же рекламируешь там. Вот, допустим, недавно монтировал машину, которая перемалывает кукурузные какие-то там остатки и так далее. Слушаешь такое, монтируешь себя, и как бы тебе нравится процесс монтажа, и параллельно ты слушаешь какие-то новости, ну, расширяешь свой кругозор. Тут даже дело не в этом. Я профессионально, ну, в профессиональном плане развиваюсь, и я не могу сказать, что я приобрел какие-то, знаете, миллион, кучи знаний в каких-то других сферах, но я приобрел какую-то уверенность, которая просто мне открыла дверь, не знаю, для болтовни, для всего остального, чего мне так не доставало. Уверенность, брать ответственность за что-то. Чувствовать какое-то удовольствие. Короче, я хочу вам сказать, что суть подвести итог. Не думайте, что если вот... Вася, Петя знает хорошо математику, а вы не знаете, что вы какой-то тупой. Не надо этого думать, этого делать. Мне этого никто не объяснял, но и я этого нигде в интернете не видел. Вы должны понять, что это вообще плевать. Вы можете получать тройки, двойки, но параллельно гнуть свою линию. Я бы классно, если бы я был, ну, у меня были покрепче бы яйца, я бы, допустим, прям вот... Нет, нет, даже не в этом. Я еще не понимал, не знал, что мне нравится монтаж, съемка, там, ну что-то такое, знаете. Мне нравилось творчество, но я щупал, щупал. Я любил прыгать, паркур, граффити, иллюстрации, вот эти, знаете, спорт. Сижу в спортивном, знаете, вот, вот, вот это. Юмор любил. Какое-то некое шоу, мудрость, какие-то философские высказывания. Любил, вообще слова люблю, люблю как они говорятся. Можно сказать, знаете, вот как-то так скучно говорить, а можно весело и как-то развлекать людей. Я чувствую в себе вот этот, вот этот поток, который, к сожалению, передается не всегда. Иногда я зажат, иногда я открыт. И надо пользоваться моментом, когда я открываюсь, смотреть на себя потом в будущем, на, это, на эти записи, знать, что я могу говорить красиво, Идти дальше, дальше идти. Пам-пам-пам. Вот такие моменты. Мотивация, философия. Все вот это. Живите в удовольствии, Кайфуйте. Кайфуйте. И к чему я вот, к чему я иду. Еще раз хочу подвести итог. Не учителя оценивают твой труд. Н не никто другой. Только ты. Ценивай свой труд. Меня веселят люди, которые в комментариях что-то пишут, что, блин, что-то плохое. Меня веселят, блин, побольше вы таких реально. Хейтеры для реально нормат, чуваки, когда это не по факту, не обоснованно, но типа их мнение какое-то. И меня меня веселят, типа. И я горжусь этим, потому что меня не злят какие-то дебилы. Так что ставьте лайки, пишите злостные комментарии. Давайте угорать вместе. Давайте удачи. Учитесь тому, что вам нравится. Вот если даже в школе вам нравится учиться, это тоже отлично. Если вы такой задрот, с вами никто не общается, вы одни пятерки получаете, и все такие вам, ууу, ты там очкарик. Все равно, блин, класс, чувак, ты вырабатываешь такую ответственность, такую вот силу воли и как бы желание поглощать. Вообще не слушай никого, чувак. Я, ну, я завидую тем, кто как дурак, просто учит все подряд и типа, ну, просто хочет быть первым, допустим, уже со школы. Молодец. Я не хотел быть первым, я хотел быть особенным. Я хотел быть... Идти по своему пути. Хотел всегда что-то, знаете, вот па-па-па. Но я это не понимал, этого не понимал. Как будто бы что-то подсознание меня тянуло, знаете, вот. Я думал, что я дно, что я не, не тусуюсь в какой-то крутой компании. А меня подсознание отталкивало, говорило, не надо, чувак. Ты умный человек, не надо туда лезть. Иди мяч попинай там. Вот. Поэтому спасибо. Пока.